Уже закончил давно подготовку онлайн-курса, но решил снять это видео, выложить его в первом уроке. Вот. Почему? Что послужило причиной? Вчера закончил как раз вживую читать ребятам курс по эстетике лица дня мы читали, пятница, суббота, осень, сегодня понедельник. И по горячим следам я вот прекрасно помню, какие вот проблемы, с чем люди реально сталкиваются, с какими сложностями. Самая главная сложность это не в технике, не в постановке пальцев а в качестве лечебного движения. Поэтому я хочу еще до вас донести еще одно тренировочное упражнение, чтобы вы именно делали так, как я показываю. Тогда вам будет проще работать руками с клиентом, клиенту не больно будет, вы лучше ткань будете чувствовать. Итак, смотрите, важный момент, вы сидите на краешке стула, если сидя работаете, да? на краешке стула сидите, сядьте на краешек стула, ноги плотно поставьте да? на землю. И, попыт... и попытайтесь сделать вот такое движение, то есть, сохраняя ровную спину, подайте таз, подайте таз немножко вперед, чтобы таз развернулся. вот таким вот образом. То есть, посмещайтесь немножко таким образом, вправо, влево и в стороны посмещайтесь, чтобы у вас есть поясница, она гнется еще, да? Теперь смотрите упражнение какое, очень важное. Возьмите э, просто, ну вот я взял первый попавшийся предмет, пачка полки, это главное, да. Вот. И просто пальцем потолкайте эту пачку салфеток, чтобы она смещалась. Видите, я рукой работаю, да? Пачка салфеток смещается. Да? Теперь <свят> сделайте то же самое, но сделайте то же самое не рукой, а, а своим тазом. Смесь, проверните таз, сместите туловище немножко вперед, так, а руку смотрите, вот, прислоните к салфетке, да, эту руку уберу, чтобы не, не мешало. И сместите салфетки за счет проворота таза. Смотрите, не включайте руку в движение. Потому что когда на клиенте начнете работать, вот это включение физического движения будет вам все портить, да? То есть смотрите, от таза толкаетесь, руку положите, чтобы расслаблено было, да, смещаете таз, проворачивайте и толкаете салфетку. Вот такое упражнение сделайте. Попробуйте на салфетке, а потом попробуйте, возьмите кого-то из родных, близких, там, из коллег, из клиентов. Пусть он положит свою руку, да, а вы положите свою руку рядом, допустим, вот рука вашего э, напарника, да, с кем вы будете отрабатывать их, ваша рука. Ты говоришь васи Мася, Петя, Маша, смотри, вот я толкаю рукой, да, физически рукой толкаю, запомни ощущения, а потом вы включаете таз, проворачиваете таз и за счет таза смещаете руку вашего напарника и просите его описать как отличаются ощущения вы должны э, четко вот в таком диалоге с вашим напарником добиться чтобы рука ваша была пустая и она в движение в работу не включалась и если включалась то в последнюю очередь и вот когда вы работаете с напарником это очень вам будет помогать еще раз говорю Просто рукой потолкали физически, это будет жестко, иногда даже болезненно, да? А если вы так будете включать в работу, то движение очень мягкое будет, и такое будет ощущение, что вот рука как бы туда, внутрь река не заваливается. Вот два простых, даже одно простое упражнение, которое я рекомендую сделать. И тогда ваша работа превратится в плашное удовольствие.